Игорь Мерлин представляет. Пожалуйста, дорогие друзья. Да, для тех, кто не знает, кто я такой, меня зовут Игорь Мерлин. Я эксперт по денежному мышлению. Вот. Итак, сегодня тема нашего с вами прямого эфира «Как восстановить и увеличить энергию». И я вам расскажу сегодня, что такое энергия, чем она отличается от жизненной силы, про пожиратели энергии, откуда они берутся, что они делают, как они пожирают нашу энергию, жизненную силу, на что это влияет. Также расскажу про два способа быстро восстанавливать энергию, как можно, и как прокачивать свою энергетику. Вот такой у нас сегодня нехитрый план. План у нас нехитрый. Итак, дорогие друзья, значит, меня зовут Игорь Мерлин. Я наставник по увеличению доходов для предпринимателей. Записывайтесь на диагностику по ссылке под этим видео. Все, что связано с энергией, оно по жизни у нас как-то происходит, казалось бы, само собой. Откуда-то энергия берется, куда-то надевается, но на самом деле все не так просто. Почему? Потому что все, что происходит вокруг нас, все, что есть, мы, все, что есть окружающие нас, предметы, явления, события, все это есть некоторым образом энергия. И вот эта энергия, она переходит из одного вида в другой. И в том числе очень сильно замешано все на энергии денежной. То есть деньги – это тоже некоторая энергия. И э, сами эти бумажки, скажем так, ну не бумажки, а денежные знаки, Денежные знаки есть не что иное, как некий эквивалент энергии, который мы с вами для простоты меняем. Одно меняем на другое. Хотел быстро найти каких-нибудь денег. да Вот кроме, кроме пятитысячных ничего не нашел. Вот. То есть когда, понимаете, вот деньги просто как бы бумага. Да? Непонятно, кто ее печатал, зачем печатали. Вот. Но когда мы знаем, что на эти деньги мы можем купить что-то, например, ну, на машину тут хватит, к примеру, или там, эм, на какой-нибудь холодильник, или еще на что-то, то мы понимаем, что есть некий эквивалент денежный, который мы можем поменять на то, что нам надо в данный момент больше всего. Понимаете, да? Так вот, что касается энергии. И откуда она берется? Ну, все знают, что мы кушаем, что-то пьем, что-то едим каждый день. И это преобразуется путем какого-то очень, очень непонятного для многих процесса химического в энергию нашего тела. Дает нам энергию, там все эти белки, жиры, углеводы трансформируются, расщепляются, там каким-то образом дают энергию нашему сердцу, оно качает кровь, дает мозгу, мозг что-то думает у некоторых, не у всех, правда, но у многих он думает. Вот. И поэтому какая-то вот энергия, какая-то внутренняя энергия. И тогда такой вопрос. Ученые считали, что вот если взять пищу, если эту пищу разложить на составляющие, если из нее выделить максимальное количество энергии, то получается, дорогие друзья, что энергии нашей еды, ее меньше, чем выделяет наше тело. Ну тогда самые умные скажут, Мерлин, тогда все были стройненькие, худенькие, если входящей энергии мало, о -о это да, да еды, а энергии выделяется больше, разбаланс. Но не все так просто, дорогие друзья. Есть еще некоторые силы, есть еще некоторые сверхвозможности у каждого человека, которые как раз и влияют на энергию. Так, каким образом? Есть такая штуковина, которая называется жизненная сила. Жизненная сила это тоже энергия плюс еще нечто. Ну, например, все наверняка из вас или на себе как-то испытали, или в кино видели, или ваши знакомые, что вот, казалось бы, человек в этих условиях не мог выжить, уже должен был умереть, а он все живет. И уже там ему есть нечего, пить нечего, он лезет на скалы куда-то или наоборот, где-то э, в завалах после землетрясения, там, неделю... Просто человек бы на третий день умер, а он неделю прожил и ничего. Другими словами, есть нечто, есть нечто, о чем мы не можем как бы судить, не можем это охватить, но вот это нечто и есть так называемая жизненная сила. И откуда она берется? Ну, некоторые еще более умные. Скажут, Мэрли, ну понятно откуда, воздух мы вдыхаем, воздух тоже, да, и воздух дает нам энергию. И солнце дает энергию, солнце, воздух и вода дают нам энергию всегда. Как солнечная батарея нас тоже можно каким-то некоторым образом использовать. Но есть нечто другое, есть нечто другое, что наш организм, он как-то связан с внешними энергетическими потоками. Вот есть такие люди, которых называют праноеды. Не путать с караедами и дерьмоедами. Праноеды. Прана – это вот энергия как бы прана. Вот. А что это за праноеды? Праноеды – это люди, которые вообще ничего не едят. Ну, вы про таких читали или смотрели по телевизору. То есть они не то, что там готовят салаты, а вообще ничего не готовят. Просто тупо не едят. Воду пьют, насколько я знаю, но пищи не употребляют, причем могут не употреблять месяцами, годами. Вот. Даже беременность протекает у таких людей как-то по-особому. То есть они там в беременность какие-то травки едят, чтобы там какой то восполнять витамины, а так не едят. Есть такие люди. Слышали про таких? Нет. Ну, можете, можете посмотреть в интернете, наверняка найдете много интересного и полезного. Вот так. Э, что это за праноеды такие? Праноеды это те, которые ну, у кого-то врожденные качества такие, кто-то кто себе эти качества в общем-то создал в процессе там, тренировок долгих, изнурительных, многолетних, э, таким образом, что можно перестать питаться едой, а перейти на праническое питание. Там они и солнце используют, еще что-то, ну, много чего короче. Другими словами, есть, есть некая система в нашей жизни, такая матрица энергетическая, где энергия перетекает из одного вида в другой, и непонятно, иногда вот нам эта энергия откуда-то приходит, ну, с вами же было такое, вы едите нормально, ничего сверхособенного, и вдруг раз, вспышка энергии, вам хочется что-то делать, почему, потому что в мозгу произошел некий сдвиг, да, сдвиг по фазе, то есть случившая мотивация, мотивация что-то делать, что-то хотеть, хочу хотеть, да, и вот это вот и начинается, то есть наверняка вы вспомните моменты в вашей жизни, когда вы чем-то были заняты, и вы не ели, не пили, а занимались этим делом день и ночь, и все, вам было мало, и вы действовали, действовали, действовали. Потом вспомнили, да как же так, я целый день ничего не ела сегодня и забыла даже поесть. И самое главное, не хотелось, и в организме было достаточно энергии. Вот примерно такие процессы. Такие процессы происходят, когда человек голодать начинает, да, когда входит в голодовку. Я сам голодал длительно, 27 суток да, на одной воде. Но вода – это уже не еда, конечно. Вот. И поэтому знаю, что происходит там а, такой процесс, называется ацидатический криз. Но это когда включается такое внутреннее питание. Это не, прано, это не праноедение. Вот Дмитрий пишет, я сам пробовал про наедение. Все работает, но это сложно, нужно много времени на практике. Да, действительно, я про это говорил, что многолетние практики. Да, из плюсов про наедение очень много. Да, согласен. Но плюсы, минусы, все это, все относительно, как сказал Эйнштейн. Все в мире относительно. Вот, поэтому, дорогие друзья, вот есть, опять-таки, мы вернемся туда, я говорил про голодание, что когда человек голодает, на себе испытал, что потом приходит такое состояние, когда не есть не хочется, не пить, ну, пить хочется, правда, помню, пил я много, по 8 литров в день, вот, пить хочется, но есть не хочется, и потом происходит процесс, когда вообще нормально себя чувствуешь, я даже там и на работу ходил, а я как раз работал, когда вот это длительное голодание было, у нас был студенческий стройотряд, но он был не, не, не такой, не лопатой, а был... В Москве есть такой завод «Знамя революции». И вот мы там занимались программированием, ЭВМ. Ну, на этом заводе, если вы не знаете, испытывают авиационные двигатели. И вот мы делали такой, типа студенческий такой... Для мозгов стройотряд, где мы разрабатывали специальную систему для испытания двигателей авиационных и в конце концов сделали эту систему за лето. Получалось так, двигатели испытывают где-то две недели, а мы сделали такую систему, где за три дня испытывали авиационный двигатель. Представляете, сколько экономии? Ну, никто нам особых денег, ну, так, за, за вот этот, типа, стройотряда заплатили, конечно. Вот. Я там, в принципе, не самый умный был, я там занимался, так как я радиомонтажник пятого разряда, я там занимался тем, что мне там наши программисты умные говорили, что сделать, какие куда микросхемы, чего схемку, а я там это делал. Вот Испытывали такие штуки, камок. Ну, короче, в ядерной физике это используется. Не буду рассказывать, что это долго. Так вот, и что происходило? Я тогда голодал, и коллектив, а мы жили всем коллективом, значит, вместе там, вот, и они все за мной ходили, говорят, Игорь, ну ты что, ты же умрешь, Смотрю, у тебя глаза впали. Я говорю, да я все нормально чувствую, да мы видим, что нормально, но ты и так, это самое, не ешь, мы тут веселимся, там, то все, пятое-десятое, ты... То есть я жил даже вот в таком, в таком состоянии, работал. Мы работали много, по 8, 10, 12 часов бывало в день. Вот. И как бы нормально. Воды попил и... С утра выпил и целый день свободен. То есть вот такое тоже было. Я говорю, почему? Потому что разные есть моменты. Разные есть моменты. Вот, тут Дмитрий пишет. Был момент после 6 месяцев практик. Про наедение работал... Трое суток по 12 часов почти почти не ел, очень энергичен был, не уставал, летал как энерджайзер в рекламе. Ну, я тоже понимаю, да, у меня тоже один был знакомый, про наед, тоже я удивлялся, как он это... Ну, ладно, понимаете, да, то есть есть некие моменты, когда мы в своей жизни испытываем некие такие, что ли, не то что чудеса, а некоторые необычные вещи. Когда, вот я вам говорил про что, забываем поесть, попить, а все как-то оно само собой работает. Вот Это говорит о том, что есть некая, еще раз скажу, некая система, некая матрица энергетическая, и там работают много очень энергетических потоков, в том числе и жизненная сила, а жизненная сила – это... Не просто там жизненная сила, это энергия плюс нечто. Назовем ее, назовем это нечто. Назовем это нечто, то есть какая-то составляющая, которая все-таки есть. И откуда она берется, непонятно. Вот а Частично она берется, конечно, из головы. Почему? Потому что помните вот такие моменты, когда человек, у которого сильная воля, там... И очень сильно эта штука работает, когда нужно организму выживать за счет воли. Ни воды, ни еды, но вот за счет силы воли вот эта энергия откуда-то цепляется. Вот. И человек, значит, может в самых тяжелых условиях выживать. Это что касается энергии и жизненной силы. И сейчас мы переходим, переползаем дальше. И я вам коротко расскажу о том, какие бывают пожиратели энергии. Пожирателей энергии очень много, вы их все знаете. Там пустые разговоры, пустые хлопоты, нервы, там много-много-много. Но я вам расскажу про парочку таких, просто может быть, неочевидных. Неочевидных – это что за пожиратели энергии? Первое – это всякие негативные, деструктивные мысли. Вот, друзья, когда… Что такое… Ну, например, когда человек что-то созидает, строит, он что делает? Да, он затрачивает энергию, но он выстраивает нечто. Ну, например, строит дом. Он там мешает раствор, кладет кирпич там, что-то пилит, что-то рубит, какие-то крыши. Все это, это внутри украшает, красит все дом. То есть, когда человек созидает, тратит энергию, вот, то есть, все нормально. Но когда человек тратит энергию, и э, вот это вот то, что он построил, например, он начинает в этом доме жить, ему так классно, так круто, что вот я себе построил дом, такой, как я хотел, дом моей мечты и так далее. То есть он получает от этого некие эмоции. Другими словами, вложенная сюда энергия, она возвратилась к этому человеку. Произошел такой некий круговорот. Круговорот энергии произошел. Но вот, например, когда что то что-то разрушает. Вот был дом, человек потратил ту же энергию, бил, бил, кувалды, там все это разрушил дом, и в результате что? В результате он ничего не создал, энергию потратил, и обратно ему ничего не вернется. Ну да, может, какие-то там психанутые, там не совсем нормальные люди испытали удовольствие, что сломали что-то. Но это обратки никакой не даст. Ну, сломал он и сломал. То есть, понимаете, о чем я говорю? что есть вещи, которые задают круговорот энергии. Вот Делайте добрые дела, и они вам вернутся с торицей, да, как говорится. А есть такие процессы, когда люди что-то что ломают, что-то там у них как-то деструктивно получается, и в результате что? А в результате ничего, дорогие друзья. В результате получается так, что... Эти люди отдали, отдали, отдали, отдали энергию, а обратно она не вернулась. Не так, не сяк. Понятно это? Вот. Это вот э, можно показать, э, вот на этом примере, для чего я привел, то же самое с мыслями. Когда у вас мысли позитивные, вы позитивные, скажем так, созидающие, когда вы что-то создаете в своих мыслях, свое будущее, там, помогайте людям, даже в мыслях, то это как бы проходит такой цикл энергии, что она вам возвращается. Но деструктивные мысли, они забирают энергию так же, как человек просто разрушил постройку и ничего не получил в результате. Понимаете, о чем я? То есть по аналогии с этим получается, что вот эти мысли негативные, они разрушают и забирают энергию, они пожирают энергию. Почему люди нервно истощаются, когда там злоба, зависть там, и так далее, вот эти все процессы проходят, и э, люди просто вот, ну, как бы э, э, настолько теряют энергию, что могут даже заболеть от злости. Еще не было такого, чтобы от злости человек стал здоровее намного. Во всяком случае, э, я такого ни разу не слышал. Понятно, да? Так, пишет, Дмитрий очень мало спал и полон был сил. Понятно. Вот, друзья. И еще один момент важный про пожирателей энергии, кроме тех, которые вы наверняка знаете, есть еще вот что. Я его условно назвал «незаконченные отношения». Это не обязательно отношения мужчина-женщина, там, любовь, морковь, развелись, свелись. Незаконченные отношения, они могут быть э, со всеми людьми. Не обязательно, что это вот, когда, знаете как, расстались на полусловия. Это неплохо, нехорошо, просто вот раз, и бывают незаконченные. Ну, если бы я был очень умным, я бы сказал, что э, закрыть, закрыть надо гештальт. То есть цикл закрыть, как бы закрыть, прояснить отношения с данным человеком. Вот, если вы расстаетесь, то надо прояснить до конца. Понимаете, о чем? Не просто вам хлопнул дверью и ушел, и вот этот гештальт, ну, скажем так, вот эти отношения остались они незаконченными. И то же самое это происходит, когда э, мы свои отношения выстраиваем со своим делом со своим бизнесом. Кстати, тоже это не только люди, не с людьми. А когда не закончено, вот некоторые как вид бизнес? ну вот я начну делать там, оно вот получится. Не получилось, бросил и все. То есть не закрыто. Вот надо либо принять решение, что все, я больше этим не занимаюсь, или принять решение, что я этим занимаюсь еще, например, 3 месяца, если результат будет такой же или не будет меня удовлетворять, то я на этом заканчиваю, перехожу на другой какой-то, на другой сегмент рынка, к примеру, да, выбирая себе другую нишу. Понимаете, о чем я, да? То есть вот здесь а, многие не, ну, как бы, не придают значения, что необходимо заканчивать вот эти отношения не только с людьми, но а, с делами, с явлениями, совсем нужно... Как бы договориться, даже если, даже если вы, например, этот человек, ну вот поругались, вы этот человек уехал куда-то, ушел, все, вы не договорились. Вам внутри себя необходимо договориться с этим человеком, закончить, закрыть эти отношения. Каким образом? Ну, есть целая система, может быть, мы про это поговорим, но, ну, грубо говоря, Нужно поблагодарить этого человека, вспомнить, чему он вас научил, потому что любой человек, с которым мы там, вместе живем там, или еще что-то, от каждого мы что-то набираемся. От кого-то плохо, от кого-то полезных вещей. Да? Вот. Да, вот вспомните, вот даже какие бы плохие отношения у вас не были, вы, вы помните, например, что кто-то там из моих женщин вот научил меня маникюр делать всегда, говорит, приличный мужчина обязательно должен следить за своими ногтями. Я раньше этого не знал. Вот, кто-то меня научил постоянно пользоваться косметикой. Кто-то, ну, то есть, понимаете, да, то есть вот это жизнь. И я каждому человеку благодарен, кто... Ну, я уж не говорю там про родителей, про родственников. Я говорю про тех людей, как бы чужих. Даже те, с кем вы просто вместе работаете где-то. Вы у них чему-то учитесь, перенимаете какой-то опыт. Кто-то до чему-то вас научит. Нормально, привет, друзья. Понятно, да? Вот. Так что вот эти пожиратели энергии, обязательно заканчивайте вот эти отношения. Закругляйтесь, это называется. То есть вы, если у вас нет возможности закончить эти отношения э, живьем, например, с человеком, просто внутри себя говорите, что все на этом спасибо большое, что этот человек мне помог вот это, вот это сделать. Я научился у меня вот это, вот это. Все, мы прощаемся навсегда, больше не увидимся. но ну, там есть технология специально. Вот, просто проговорите про это, и будет вам счастье. Вы знаете, что вам легче станет, когда вы сами внутри себя хотя бы закроете эти отношения. Я не оговорился, сказал, что мы больше никогда не увидимся. Может быть, это коллега по работе. Но мы все равно говорим, что все, прощаем мы никогда больше с тобой не увидимся. Имеется в виду вот в этом качестве, в котором мы были до этого. До развода, до свадьбы. До чего там... Там до мордобоя, там еще как-то, до того, как этот человек меня обманул, или, или кинул, или там украл мой бизнес, или там выиграл у меня суд, хотя как бы по суду-то он прав, а по жизни-то нет, понимаете. Вот. Бьют не по паспорту, бьют по морде, да, и хотя там суд проиграл, но на самом деле-то правда осталось-то на моей стороне, понимаете. Вот. Понятно, да? То есть вот эти отношения надо закрыть. Как это делать? Я вам сейчас лайфхак скажу. Например, если вы с кем-то поссорились, разругались и разошлись. Вот, например, там с партнером по бизнесу. да, Он что-то у вас там своровал, обманул, вот, сделал какие-то нехорошие вещи. Вот. Ну, такое бывает. Да, Возомнилось себе бог знает чего. вот, И отношения разорваны. Что надо делать? Ну, поблагодарить, как я сказал, все это вот, закрыть вот этот гештальт, что вот это вот. Это. И потом, когда, например, я вспоминаю этого человека, я вспоминаю, как мы, например, там вместе отдыхать ездили там, или вместе там кучу денег заработали. И я себе, вот знаете, когда у меня гештальт закрыт, я себе представляю следующее. Я говорю, что вот это был другой человек. То есть тот, который, которого я послал, куда подальше, это другой человек. То есть вот с этим человеком было у нас все хорошо, бизнес мы строили, там э, все было. А вот тот, это другой человек, просто он поменялся со временем. То есть и э, вот этот способ и то же самое, когда вы э, с кем-то, например, э, там в разводе, или вас кто-то бросил, не дай бог. То есть то же самое вы делаете. Вы представляете себе, что... Э, вот все хорошее осталось с вами, а тот человек, который вас бросил или который вас обманул, это уже другой человек. Потому что в одну реку нельзя войти дважды. Нормально? Понятно, друзья? Вот. Вот. Вот это про пожирателей энергии. У нас еще осталось 30 минут. И, конечно, я забыл сказать, конечно, в конце я скажу пожелания. На всякий случай напомню, вдруг вы меня первый раз видите. Меня зовут Игорь Мейерлин. Я эксперт по денежному мышлению. И я помогаю людям умножать доходы, помогаю людям разобраться в своей жизни, в бизнесе, выстроить систему. Не просто так там и там накинут, накидано привести свою матрицу в порядок, чтобы все было связано, чтобы все работало как, как часики. И а, среди моих клиентов есть депутаты, есть миллионеры, есть самозанятые, есть предприниматели, есть топ-менеджеры крупных компаний. Фу, все сказал. Все. Рекламный блок окончен. Вот, друзья, понятно, да? Значит, и теперь мы плавно переходим к следующему. Я вам рассказал про энергию, про жизненную силу, рассказал про пожирателей этой энергии, про такие, может быть, неочевидные вещи. И теперь мы переходим... Сейчас я посмотрю, что мне тут написали. Ага, все. Все хорошо. Вот. И теперь мы переходим дальше. Я вам расскажу про... Способов, конечно, много. Быстро восстанавливать энергию. Я вам расскажу про два способа. И, друзья, если у вас есть такая задача, например, вы устаете, хотите быстро восстановить силы, у меня есть специальные практики, записанные на Ютубе. Вы мне, пожалуйста, в личку напишите, либо в Инстаграме напишите, либо напишите в других соцсетях. Вот, Но лучше всего в Инстаграме, а еще быстрее будет на Телеграм-канале, Ссылка везде, есть шапки профиля, есть ссылка на мой телеграм-канал, есть э, под этим видео, если вы смотрите, смотрите в записи на ютубе, везде ссылочка есть. Напишите, и я вам подборку пришлю, как раз для быстрого восстановления сил у меня есть чудесные практики. Все классно, все качественно записано, вот, со всякими там... ну ну, работает, короче же, многие-многие сотни тысяч людей прошли через эти практики. Они были сначала на одном канале, набрали там кучу, вот, на другом канале теперь у меня они выложены на YouTube-канале. Так что пишите, я вам обязательно пришлю в подарок. <coughs> так, и а, теперь какие, какие способы? Ну, э, их тоже много-множество способов. Вот, и э, два способа, которые я вам обещал, про них, рас, про них рассказать. Вот, э, как раз, может быть, если успеем, успеем, ну, успеем, да, короткую практику сделаем с погружением, чтобы вы почувствовали, как это работает. Но я вам, конечно, помогу, если вы сами будете в записи смотреть, оно тоже сработает. Ну, когда я тут живьем, оно, конечно, получше работает. Итак, что это за способы? Первый способ – это, конечно, медитация с погружением, а еще лучше с выходом из тела. Ну, опять-таки, это тренироваться надо и так далее. Что такое медитация вообще? Медитация – это есть не просто процесс успокоения ума, когда внутренний ваш магнитофон, патефон, граммофон, грампластинка крутится, что-то вам говорит все время, вот, мало того, что вы ее останавливаете, внутренний диалог, этот, а, когда вы правильно медитируете, вы расслабляете свое тело таким образом, как вы его не расслабляете в, других, в другое время и в других обстоятельствах. То есть вы специально расслабляете, когда это специальная практика, когда кончики пальцев, там, все это руки, кисти рук, предплечья, плечи. Да, шеи, мышцы, шеи, мышцы лица расслаблены. Ну, потом почувствуйте, да, мышцы груди расслаблены, живота, там все это, ноги. Вот, и вы как бы проходите по этому, а, и расслабляясь, а, мышцы начинают тратить меньше энергии. А так как они начинают тратить, тратить меньше энергии, уже усталость снимается с них, понимаете? То есть, вот это как бы, казалось бы, это способ такой, от головы, но это физически больше способ, потому что мы говорим своему телу, что ему надо делать. Это вот один из способов, как быстро восстановить энергию. Там есть, я вам как прокачивать расскажу дальше, но сейчас говорю, как восстановить. И вот когда вы это все делаете, когда вы погружаетесь, когда вы выходите из тела, например, вот вышли из тела, и получается так, что Вся усталость, она осталась как бы в теле, а вы как бы вышли из тела. И получается, когда вы вернулись, уже никакой усталости нет. Нормально? То есть это такой вот такой как бы способ. И второй способ это, это ментальный метод. Ментальный метод это когда мы, знаете, как это можно сказать, это когда мы наблюдаем за наблюдающим, что называется. Ментальный метод – это когда мы наблюдаем за собой как бы на экране внутреннего вашего телевизора. На внутреннем экране наблюдаем за собой. То есть это, если бы я был очень умный, я бы сказал, что это принцип суперпозиции. Как говорят НЛПеры, специалисты по НЛП, принцип суперпозиции означает следующее, что мы как бы смотрим отстраненно ну вот на себя, на себя смотрим отстраненно, если это не помогает, то мы используем принцип двойной суперпозиции. То есть мы наблюдаем за собой, как мы смотрим в телевизоре на то, что мы делаем. И тогда получается такой двойной, такой двухходовка такая, и тогда вообще очень быстро мы... Ну, это, это способ, который позволяет быстро восстановить успокойность, такую уравновешенность. Почему? Да, потому что вот, например, когда мы смотрим по телевизору кино, там стреляют, убивают. Ну да, конечно, там. Но это же не то, что э, стреляют рядом с вами. То есть ощущения другие. Поэтому мы и представляем, что вы наблюдаете, как бы свою жизнь, как бы по телевизору. Как вы пошли, с кем вы там поругались, ну фигня какая-то, да, смешно, комедия, да. «Мне в сугробе горе, а ребятам смех», да, как в стихах, значит, да, и поэтому, друзья, вот такой вот, вот такой принцип, двойной даже, если вы сделаете, он вас как бы выведет из состояния такой усталости, то есть вы отдохнете, но перед этим надо, конечно, кое-что сделать, наверное, сегодня мы сделаем такую расслабушку, такую небольшую, у меня тут и бубен есть, все как, как надо. Понимаете, да? Вот. Так вот, вот эти два метода: это про медитацию и про ментальный метод, когда мы себе представляем нечто. То есть мы себе представляем нечто. Там есть много способов. Начиная с вот. Ну, Сейчас я вам просто только наметил, чтобы вы понимали, что есть такие способы быстро восстановить энергию, быстро восстановить силы. Еще раз напомню, если у вас такая есть задачка, напишите мне. Я вам пришлю подборку из практик восстанавливающих силу. Какая-то из них да подойдет. Какая-то из них да подойдет. С этим понятно. Сейчас я посмотрю, что у, нас. Ага. что у нас тут пишут. Ничего не пишут. А, благодарю. Ага, спасибо. Так, друзья. Так, на ютубе пишут угу. так а, опять дмитрий пишет выходил из тела ранее теперь не могу надо практиковать долго чтобы выходы вернуть это лучше любых компьютерных игр и можно к людям живым ходить да да да угу. долго вне тела находился угу. я понимаю да ну, во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Опять-таки, чтобы что-то получалось, необходимо с этим работать. Понятно, да? Вот. И теперь э, я вам расскажу про то, как же прокачивать, прокачивать свою энергетику. Ну, вот э, я пользуюсь методом прокачки чакр. Есть В интернете есть такое, такое упражнение, называется «Дыхание чакр» там э, специальная ритмическая музыка и мужики там куча мужиков дышит и колокольчик звенит когда надо от чакры к чакре переходить ну и описаний полно можете найти погуглить вот чакровое дыхание почему оно хорошо работает почему оно прокачивает энергетику ну вот и э, вообще надо понимать зачем ее вообще прокачивать энергетику это знаете как как, например, с поднятием штанги. Чем больше ты тренируешься, тем больше вес ты можешь поднять, тем больше у тебя выносливость, тем крепче твои мышцы, твое физическое тело. То же самое здесь. Как только вы начнете вот это дыхательное упражнение делать, а если бы я был совсем умным, продвинутым, я бы сказал, что когда мы вдыхаем воздух, мы вдыхаем из внешнего мира прану, то есть мы вдыхаем вот этот вдох, вот эту энергию. Жизненную силу мы вдыхаем при вдохе, а когда мы делаем выдох, мы выдыхаем все, что мешает нам, как я обычно говорю, быть богатыми, счастливыми, здоровыми, сильными, мудрыми, любимыми, любящими и так далее. И так далее. То есть при выдохе все это вылетает, а при вдохе мы вдыхаем вот эту прану, вот эту энергию, энергию, которая связана очень сильно с жизненной силой. Может быть, она и есть часть жизненной силы. Наверное, так и есть. Ну, где-то прана называют, где-то ци. Где ну, там много всяких названий. Понятно, да? Вот. Чакровое дыхание. Вот. Еще, дорогие друзья, для того, чтобы прокачать свою энергетику, есть еще... Ну, это просто вы дышите. У меня тоже есть и дыхание чакр где-то, кстати... У меня есть и задержки дыханий, прокачка энергетики, чакры через задержку дыханий. Напишите, что вы хотели мне в личку, я вам обязательно пришил. Я вам обязательно пришлю подборочку и посмотрите, прокачаете, если вам надо. Но есть вещи, которые такие, может быть, сразу незаметны глазу. То есть дыхание прокачивать, понятно, штангу качать, это понятно. Но есть еще некоторые моменты, которые необходимо вам, дорогие друзья, знать. Что необходимо знать? Дело в том, что прокачивать энергетику можно не просто путем физических упражнений, а путем определенного действия. Что это за действие, дорогие друзья? А это действие, которое... Помните, мы сегодня говорили про закрытие процесса, закрытие гештальта, там все это, чтобы закрыть отношения, вот, закруглить их, да. Не заострить, а закруглить. Так вот, есть такая штука. Когда мы берем на себя какое-то обязательство, и когда мы это выполняем, наша энергетика усиливается. Это всегда. Все невыполненные наши какие-то обещания, обязательства. Есть люди, которые постоянно что-то обещают и ничего не выполняют. И у таких людей нет энергии. Но когда вы что-то пообещали и сделали, даже если вы пообещали себе, даже пообещали себе, это еще сложнее. Никто про это не знает, никогда не узнает. Но я знаю, что я себе пообещал, там, что я вот это сделаю, да, уберу со стола. Ой, в этом году. Ой, спасибо, друзья, за сердечки. <с> У кого-то, может быть, другая задача стоит. Ну, к примеру, к примеру. Спасибо, друзья, за сердечки. Вот. И когда вы это делаете, нечто, вы выполняете, закрываете этот цикл. И что происходит? Ваша уверенность взлетает до небес. То есть вы становитесь более уверенным человеком, вы наполняетесь энергией, у вас появляются там многие вещи, которых вы даже раньше не мечтали, что они у вас будут. Это вот как раз и есть процесс прокачки тоже внутренней энергетики через выполнение и прояснение своих, но ну это в некоторых кругах называется обязательства. Некоторые говорят намерение, но лучше обязательства. То есть это... Не обязательно внешние обязательства, там, пообещал, там, будь готов, всегда готов, как пионер, да, вот, а это некие, э, некие вещи, это могут быть по жизни, по проектам, если вы пообещали, там, встретиться с кем-то, то надо встретиться, если вы не можете это сделать, обязательно заранее передоговоритесь, что вот, э, давай встретимся там позже, или давай там завтра, или еще что-то. Обязательно. То есть этим вы также закрываете процесс и обязательство своего выполнять. А не так, что у вас человек приехал, ждет полчаса, нету, потом звонит, говорит, да, а где ты? Ой, да ты знаешь, я в пробке. Ну, как бы, вот это забирает энергию всех. Вот. я сейчас вам не буду рассказывать, как себя необходимо с партнерами вести, договариваться, передоговариваться. Это... Не сегодняшний эфир, возможно, когда-нибудь я сделаю эфир по формированию команды. Как строить команду, как выстраивать отношения, чтобы это все работало. Возможно, когда-нибудь в следующий раз я вам расскажу. Вот, поняли, да? То есть, когда вы хотите прокачать свою энергетику, самое простое чакровое дыхание, как я сказал, вот. И то, что вы. Обяз, обязались выполнить, нужно выполнить. Просто нужно выполнить. Вот. И еще один момент. Еще один момент. Что прокачивает энергетику? Что прокачивает вашу жизненную силу? Друзья, вы будете удивляться, это победы. Вот победы, они очень сильно прокачивают энергетику. Каждая ваша победа. Потому что вот мы живем и не замечаем, что с нами происходит. Вот мы что-то делаем, делаем, кажется, целый день рутина. Но когда вы этот день разобьете на кусочки, и каждый кусочек будет законченным, там есть что праздновать, есть победы, которые нужно праздновать. Расскажу. Вот, и в некоторых культурах там детей постоянно хвалят. Так, он там сделал шаги, ой, молодец, какой хороший, он там покакал, ой, какой ты молодец. То есть за все ребенка хвалят. И вот примерно по такому, же, по такому же сценарию нужно действовать следующим образом. Вот вы дошли на работу, попали вовремя, говорит, классно, супер, я сегодня на работу пришел вовремя. Встали вы по будильнику с первого раза, это победа. Но вот люди часто этого не замечают, да? Или вот что-то такое сделали, как Пугачиха пела «Расставание, маленькая смерть». то есть, А здесь наоборот, здесь любое действие, которое вы выполнили, это ваша победа. И вот из таких маленьких побед складывается ваша, ваша уверенность в себе, ваша энергетика прокачивается, потому что вы все время в состоянии победы. Не в состоянии стресса, да, что «Ой, это не получилось, это не получилось». Вот спроси любого, что у тебя сегодня не получилось, и он назовет 500 всяких. Вот, я сегодня споткнулся, я надел не те ботинки, на улице снег скользко, я там пришел в банк получать деньги, там деньги кончились. А вот если спросить, какие у тебя победы были, то мало кто скажет, какие же победы были. Какие победы были? А вы, друзья, начните думать категориями побед. И тогда ваша энергетика будет все время в тонусе. То есть вы будете отмечать свои победы. Может быть, это будут микропобеды. да, как, как ребенка покакал, все, молодец, победа, все, свершилось. Помните, как в фильме «Люди в черном» раз в год свершилось. Все празднуют это событие. Я в туалет сходил. Ну, какой-то инопланетянин там раз в год ходил. вот. И они там праздник, вечеринка целая по этому поводу. вот. Ну, это, конечно, смешно с одной стороны. А с другой стороны, вот из крохотных дождинок соткан дождь. Течет с небес вода обыкновенная. Мгновение спрессованных года. Помните песню, да? Вот. Ну так вот, все как бы познается в мелочах. Не только дьявол, но победы тоже в мелочах. Начните, друзья, замечать свои победы, и самое главное их праздновать. И это будет вам давать энергию и прокачивать. Не надо никаких чакровых дыханий. Просто в день вспомните хотя бы 10 своих побед, которые были, да? что вот вы угадали, одели эти тапки, а не другие. Вот я одел рубашку эту и я смотрюсь вот да побрился я это победа да раз в неделю побриться для меня победа может быть. понимаете о чем я меня зовут Игорь Мерлин я наставник по масштабированию доходов для предпринимателей записывайтесь на диагностику по ссылке под этим видео еще скажу следующее что когда вы выстраиваете пространство вокруг себя когда вы выстраиваете вокруг себя пространство, вы, пожалуйста, вот делайте так, чтобы вам в этом пространстве было комфортно, чтобы вы прям чувствовали, как это... Но мы тоже такое небольшое погружение все-таки сделаем. Все-таки безглубно не обойдусь я. Вот. Итак, друзья, сядьте, пожалуйста, ровненько, расслабьтесь. Делайте спокойный вдох... И спокойный выдох. выдох. Можно выдох. закрыть глаза. Закройте глаза. Сядьте, как вам нормально. Сейчас я тремя спинчиками заложу свечу, чтобы она у горела. Свеча горела на столе. Свеча горела. Зажигаю. И в пламени на сгорающих сгорает все, что мешает нам быть богатыми, счастливыми, здоровыми, умными, мудрыми, любимыми, любящими, быстрыми, принимающими. Хорошо. Сгорело все, все что мешает нам быть такими. состояние, расслабляемся, руки расслабляемся. Очень удобно расслабляться при выдохе, когда вы выдыхаете, на выдохе расслабляетесь. Мышцы шеи расслаблены. Мышцы лица расслаблены. Мышцы грудной клетки расслаблены. Сейчас it's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 ваш шаманский гонь ускакал в ваше счастливое будущее. На этом мы заканчиваем. И теперь можно открыть глаза. Ну что, друзья, Откройте глаза, небольшое погружение, конечно, я не вытерпел, мы с вами сделали. Ну что, на этом тогда сегодня все, дорогие друзья. Если что, пишите. С вами был Игорь Мерлин, эксперт по денежному мышлению. Всем пока-пока. Если вам нужно про медитации, про расслабление и так далее, пишите мне в личку, пишите мне в Инстаграм